Всем добрый вечер! Вот, сегодня мы начинаем новую экспедицию сообщества. Экспедиция номер 6. гибельные Понимаете, распысавшихся пиратов и найдите спрятанные сокровища. Оставшиеся время 10 дней. Начинаем. Вот. такое вступление в эти экспедиции тоже сколько успеем но мы будем стараться именно этапом как мы можем Мы, конечно же не профи в экспедициях но мы будем стараться как мы можем но ну, вы понимаете Вступление оно будет, конечно, не как стримы, но мы планируем посвятить полчаса, поэтому, потому что это видео. А вот завтра стрим, и мы посвятим больше времени. Так, начинаем экспедицию. Новое начало. И кстати, в этот раз мы быстрее загрузились Вот такой у нас мультитул. Подготовка экспедиции завершена. Мы снова играем за Гека. усмотрите какое растение. Нам более приятно играть от первого лица, поэтому мы так и сделаем. Экспедиции сообщества охота на пиратов погибели и экспертен сокровища началась. Проходите этапы, чтобы получать награды. Пройдите все этапы в фазы, чтобы получить особо эксклюзивные предметы. Следите за ходом путешествия на странице экспедиции. Еск yes. получаете эксклюзивные награды за этапы. Выполнять этапы можно в любом порядке. Следуйте по пути, ведущим через галактику. Доберитесь до каждого места встречи, чтобы получить ценные награды. Эксклюзивные награды экспедиции доступны в любом сохранении. Все сохранения в экспедиции после завершения перейдут в обычный режим. Ну, я думаю, и мы думаем, вы об этом уже знаете. А, понял. Так, мы можем сделать углеродный на трубке? Нет, нам нужен углерод. Так, значит, нам придется делать так. Этого же недостаточно, да? Кислород. Значит, мы пока не можем опознать. Вот такая планета с большими растениями. Прикольно, на самом деле. И музыка топ. Да, на наш взгляд интересно если мы подойдем к нему что будет ну давайте сделаем углеродные нанотрубки и так хорошо сейчас чиним анализирующий видзор. так Отлично. Они форсированы. Это замечательно. Так. Все мы это создать сейчас не можем. Так, а что касательно звездолета? А, он далеко. Не, не то, не то. Вот. Похоже... Так. Вот. Сканируем немного. Так, значит, идем. Мы ничего, значит, с ним не сможем сделать. Так, а, отлично. так что у нас по этому этапу найти свой звездолет о хорошо где наш звездолет ищем звездолет Хм. Почему мы его не видим? А вот он. Выделяем его. Там что-то есть. Какое-то строение. это наше начало новое начало новой экспедиции сообщества будем потиху вот передвигаться сейчас к звездолету наша задача его найти так. Да передать приближается, приближается буря что нас ждет в бою так где наш звездолет так вот он да буря есть буря но мы все же должны добраться до звездолета так что будем идти конечно идем в гору так давай ты сможешь правиться мы в тебя верим <свят> а что все по по правильному по фактам что по крайней мере мы надеемся до сих пор мы справлялись с трудностями которые выпадали на нашу долю так что и скоро мы найдем наш звездолет мы уже отследили его сигнал, так что большого труда не составит. Короче, побежали. Вот он. Компас, найти свой звездолет. это пройден ура все посидим здесь но мы никуда не сможем пока улететь так подключение к от вас он нарушен этот корабль кажется узнал меня но с ним что-то не так характер повреждений основных компонентов не соответствует крушению кто-то специально испортил корабль. Аномалия-странник. Мы не рады вашему присутствию в этой галактике. Мы следим за вами. Мы опасны. Не ремонтируйте этот корабль. Не ищите нас. Отследить источник. Когда я пытаюсь узнать, кто оставил это сообщение, оно само уничтожает. Единственная подсказка это подпись Погибель. Не думаю, что заслуживаю подобного неприязни, хотя потом сообщение понятно, что оно оставлено между звездными пиратами нужно отремонтировать этот корабль и продолжить расследование так что будем ремонтировать важно понять за что они так нас не любят итак начнем с взлетного ускорителя и заодно Тут есть еще один звездолет но это звездолет другого игрока так погодите-ка ладно не будем уничтожим и все получаем на ниты Так, смотрим, что у нас тут. Можно взять на ниты. Также мы можем взять углерод. Вот так по три раза. И все шакало делаем. Это так темно тут. Так, а тут, похоже.. Кто-то устроил бардак, и тут ничего интересного. Так. Дальше. Смотрим, что у нас здесь. Интересно, что это было. Оу. Ладно, идем дальше. Ничего не найдено. Сохранились. Так, нам надо починить наш звездолет. Сейчас нам надо добывать ферит. И заодно мы получаем дигидроген. Так. Нам нужно посмотреть, сможем ли мы создать дегидроген и гель. Нет, надо еще гидроген Ну и как раз он рядом тут находится. А, мы не сможем его получить. Но мы сможем добыть его вот здесь. также ферритный пыль берем вот так вот так. так посмотрим будет ли нет недостаточно надо еще продолжать добычу Так, сейчас посмотрим. Теперь можно сделать. А еще нам надо кое-что сделать. Нам надо сделать портативный чиститель. Для этого нам нужно еще немного кислорода и металлическая обшивка. Металлическую обшивку мы сделаем без проблем. Но нам нужно еще немного кислорода. Так кто у нас тут есть о <смех> будем значит искать кислород он где не так и сложно его найти это идем просто игроки там с нами бегают Но все под контролем. Перейдем назад. Так. А, нам надо сделать портативный чиститель. Мы его сделали. Сейчас будем... Так. Где наша перетная пыль? нам нужно 50 чистого феррита, но можно немного больше взять вот так вот все итак чиним взлетный ускоритель дальше надо чинить импульсный двигатель делаем металлическую обшивку Дальше надо сделать герметик. Делаем и чиним импульсный двигатель. Так, осталось... Э, гипердвигатель. Мы не сможем без него покинуть звездную систему. У нас нам нужно три микропроцессора и намагниченный филит. Итак, в принципе, мы.. У нас точка сохранения имеется. Итак. Это пройден. Подрезанные крылья. Восстановлены важные системы звездолета. Питцевая стоянка звездолетов. Конец проведения. Так. Смотрим. Забираем награду. Э, Думаю моду про модульные улучшения мы уже знаем и получаем еще одну награду подрезанные крылья так у нас есть три варп ячейки и сейчас посмотрим так вот что нам надо сделать вот так и все окей а энергии нет личный очиститель а то есть прямо у нас есть личный очиститель ладно так пока делаем так дальше для взлетных ускоритель звездолета пока делаем вот так и вот так вот. Ну вот. но нам надо будет починить еще гипердвигатель. Это нам нужны микропроцессоры хроматический металл. Так. Спасите межзвездное грузовое судно от пирата, совершите прыжок в новой системы, чтобы найти группу грузовых судов. Они торгуют поблизости от космических станций. То есть провести освобождение. Посетите красную звезду, доберитесь до места встречи. То есть. А еще нам надо стать будет капитаном межзвездного грузового судна. О, прикольно, знаете. Так что для нам надо будет сейчас выйти и искать например залежи меди залежи урана а залежи урана подойдут для так сейчас смотрим нужен Так, закрепить сведение. Так, так, так. Медикадмий мерил или Индий. Значит, уран не подойдет. Так, хорошо. Здесь у нас есть уран. А уран нам не подходит. Ищем дальше. Зале же меди вот они. Идем за медию. Добудем ее и пойдем назад. а вот где достать микропроцессор возможно придется его купить потому что у нас чертежа нету как его создать поэтому будем его покупать уже близко А нам еще надо будет совсем забыли нам надо ландшафтный манипулятор так хорошо сейчас нам нужен углерод и гидрогенный мне хорошо сейчас будем искать где мы это можем добыть Иначе мы не сможем добыть, э -э -э ну, кстати, углерод. Добываем и пытаемся сделать так. Ну, в любом случае должно получиться. Где наши углеродные трубки? Сколько их надо? Еще одна надо. Так. А, надо еще углерод. Так, значит, будем искать. Достаточно. Теперь ищем деньги Драгена. Вот. снизки сворот. а нам нужен дигидроген и мы в принципе легко его находим как вы можете видеть так вы не хватает хм, ночь надо еще добывать так а что нам сканер расскажет поблизости не нет все таки есть вот тут думали нет поблизости эти но все же он и есть так лезем в гору и добываем дегидроген нам который который нам так сейчас нужен а -а -а. неловкая ситуация совсем забыли заправляем и пытаемся сделать не токсичный гель надо еще добывать В принципе лишний не не будет все равно же потом понадобится так сейчас создаем еще один и на этом все а, -а, -а, -а. Мы же хотели ваншотный манипулятор сделать готово. У нас кто-то стреляет? Похоже на стреляет что с орбиты. Ну ладно. Стреляйте, все равно постараемся сделать, когда нас это останавливало? обычно у нас не стреляли, но тут другой случай. Так, тут еще немного осталось, да? Ну что ж предлагаем сейчас заняться обработкой ладно ставим что у нас есть медь и получаем хроматический металл сколько нам надо Всё, этого хватит сейчас нужно нам сделать углерод трубки нам снова понадобился углерод ну что ж будем его искать углерод все верно сейчас сделаем углеродную на Так, значит надо будет еще хроматический металл делать еще углеродные нанотрубки так что углерода надо побольше оказалось что углерод кстати как раз оказался кстати Надо будет решать этот вопрос. Ладно, значит, оказывается не обязательно покупать микропроцессор. Мы можем его создать. Хотя это, конечно, нам известно, но мы думали, что мы не сможем так вскоре его создать. Так, нам надо заправить нашу защиту. Так. Ионная батарея. Заряжена. Вот так. Мы пока оставили наш звездовед и пошли за ресурсами. Как вы можете видеть. Так, сейчас значит будем еще углеродно на... нанотрубки делать чтобы сделать еще микропроцессор а для этого нам надо где-то давайте возьмем у 70 сейчас займемся а, хотя у нас же есть обработчик займемся обработкой. Вот. В принципе, можно весь дождаться и обработать. У нас прямо в нашем суперранце есть личный очиститель. Вот так. И что мы сейчас будем делать? Мы сделаем еще микропроцессоры. Вот. Отремонтировать гипердвигатель, верно? Нам нужен еще хроматический металл. Так что мы еще его не сможем отремонтировать. У нас хоть медь осталось? Нет. Значит, надо будет еще медь искать, но уже не в этот раз. Э -э мы сейчас тут сохранимся. И на этом у нас все. Надеемся, вам понравится начало новой экспедиции сообщества, so в котором мы стали играть. И продолжим уже завтра. Всем спокойной ночи.